Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Солнце, лето, жара. Надо готовить мясо на углях. Сегодня захотелось сделать свиные ребра. Такие, знаете, острые, копченые, пряные, яркие, нежные. Очень нежных хочется. За дело. Вы смотрите, какие я мясистые отхватил. Вот это вот сами ребрышки, а вот этот вот слой мяса на них. а? Ну супер же! Просто супер! Для начала надо составить смесь для маринования в дело пойдет собственно морская соль напоминаю, что само слово мариновать взялось от латинского маринара то есть выдерживание в морской воде, но у меня сегодня сухой маринад и небольшое дополнение о нем позже к соли добавляю коричневый сахар это конечно не очень коричневый, но все-таки достаточно ароматный здесь у меня сухой чеснок, чили с хлопьями и лук сухой а вот здесь вот эта вот троица Красная копченая паприка, зира, она же кумин, и немного корицы. Все перемешать. Отлично. Так, а с ребер надо снять мембрану. Ну, вы это знаете. Вот так вот. А теперь полотенцем бумажным. И то же самое со второй лентой. Отлично, натираю смесью. Хотя сначала лучше все-таки то самое обещанное небольшое дополнение. Я хочу вогнать в ребра немного соевого соуса. Нет, с медицинским долго буду. Возьму для мяса большой. Вот, это другое дело. Так. Это и сочности добавит, и ускорит просаливание. Соус соленый. Вот так вот. Между ребрами иглу загоняю. Отлично. А вот теперь можно натирать. Сначала немного растительного масла, а теперь смесь. И массируем, конечно, все хорошенько так. Ребра, конечно, жирные, но этот жир на поверхности выступит еще не скоро. Им же надо хотя бы часок дать, полежать, промариноваться перед отправкой в коптильню. А большинству ароматических веществ жирорастворимы. Так что, добавив немного масла, я всего лишь добиваюсь равномерного распределения всей вкуса ароматики по ребрам. Отложу пока и накрою. Все, пусть лежат, маринуются. Отлично. На улице уже 28, через э, полчасика и до 30 температура поднимется, так что часа им вполне хватит. Если у вас попрохладнее, ну, промаринуйте часика полтора-два. Это между кусками, рядом с ними Это первый, это второй кусок Под самой крышкой пока еще не поднялась Процесс копчения пойдет при относительно низкой температуре Он еще не начинался Если щепу сразу на угли бросить, она быстро даст очень такое большое количество дыма, потом сгорит А мне надо то же самое количество дыма получить, но чтобы этот дым шел в коптильне гораздо более длительное время Поэтому щепу в фольгу и пробить несколько отверстий И на угли Это у меня щипа от бочек из-под виски. Она дает такой хороший ароматный дым. Всего время копчения составит где-то, наверное, полтора-два часа. Конечно, за это время придется раза два и новый пакетик с щепой добавлять, и угли подсыпать. отлично, мясо подкоптилось жир уже местами выступил само нос сверху видите подсохло красота чтобы еще больше добавить аромата добавлю чуть-чуть виски а, классно не переживайте за алкоголь, при нагреве он испарится, да и потом, даже если бы не испарялся, сколько там того виска и добавил на это количество мяса. В процентном соотношении кефир или квасы, те покрепче будут. И обратно в коптильню. Еще примерно на час. Теперь углей надо добавить. И поднять температуру градусов до 160. Вот так. самое время приготовить глазурь лук сюда гранулированного вот вот. сахар конечно надо добавить будет коричневого сейчас он начнет плавиться будет получаться карамельный вкус такой. Сейчас закипит, и все остальное добавлю. Теперь вискарика. И огоньку, чтобы спирт выгорел. А аромат остался. А теперь пряности, вустарский соус и бальзамический уксус. И, наверное, еще... Да. Белый перец. Чили хлопьями. И табаско, наверное, да, табаска сюда. Так, сейчас все не очень густое, но сейчас разбухнет лук, и тогда все дело еще сильнее загустеет, поэтому надо добавить немного воды. Вот так вот. Вот так. Глазурь горячая, пока остынется, все пряности, все вкусы как раз таки не разойдутся, перемешаются. И аккуратно все глазурью смазать. И еще минут 15-20. Встретимся за столом. Как долго я ждал этого момента, вы не представляете себе. Сочный, нежный, яркий, солоноватый и внутри снаружи. Сладковатый и внутри снаружи. Слушайте, просто чудо какое-то. А М -м. Да как, хочется его как кусок мороженого выживать. Обалденная штука. Еще и запах копчения ощущается. Он не сильный, но он присутствует. Это, это классно. Ну, конечно, певчанского. Просто чудо. Слушайте, готовьте такую штуку. Это классно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока.